Дорогие братья и сестры, в эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. Совсем недавно у нас вышла программа, посвященная житию священно-мученика Киприана и мученицы Иустины. В этом эфире мы также затрагивали вопрос об опасных духовных последствиях такого праздника, как Хэллоуин. Который, вот, к сожалению, отмечается и в нашей стране А за рубежом он такой вообще один из самых популярных праздников Мы говорили о том, что те, кто празднует этот праздник В жизни могут подвержаться различным несчастным случаям И как пример этому недавно произошедшая трагедия в Сеуле В главном городе Южной Кореи вы все, наверное, слышали, что в ночь с 29 на 30 октября произошла страшная давка во время празднования праздника Хэллоуин в Сеуле. В результате этой трагедии погибло свыше 150 человек, среди которых есть иностранные граждане, и есть четыре россиянки среди них. Это страшная... Трагедия вот, и имеет как, как вот она иллюстрация тех самых опасных духовных причин, о которых мы говорили. И сегодня мы попытаемся остановиться подробнее на том, что же и главное, почему произошло это. Версии разные, многие называют это случайностью, многие, многие не видят вообще здесь никаких духовных причин. Наш эфир построен на информации, взятых из источников СМИ. Итак, вначале немножко расскажу, что же произошло. Впервые Хэллоуин вот за последние два года праздновался без ковидных ограничений. И на улицах Сеула вышло свыше 100 тысяч человек. В основном это были молодые люди от 20 до 30 лет. Вышли в праздничных костюмах, ведьм, чертей, скелетов и, и прочей нечисти. Уже все были практически все или большинство были в алкогольном опьянении. Толпы наводняли улицы Сеула. Особенно много было людей в районе Итхева. Это один из центральных районов Сеула, где... Очень много баров, магазинов, кафе и ресторанов Поэтому там больше всего людей сосредотачивается И вот и в ту ночь там тоже было больше всего людей И произошло примерно следующее Очевидцы говорят, что кто-то пустил слух Что в одном из баров отдыхает знаменитая поп-звезда Или знаменитая музыкальная группа Тут информации разная. Но факт, что вот всеми любимый корейский певец. И толпа бросилась к этому бару, где, предположительно, этот певец или группа музыкальная находится. Все кинулись в одно место. Улица Итхеван, проулок, очень узкий. Всего 4 метра шириной. И в конце этого проулка улица становится еще уже. Как у горлышка бутылки сужается. И поэтому, вот, когда люди кинулись в одно место, возникла страшная давка. Один упал, на него сразу упал другой, третий. Все попытки остановить толпу были люди, которые пытались крикнуть, чтобы остановились, ни к чему не привели. Люди не слышали, и всем важно было только увидеть любимого певца. Некоторые пытались спастись, забежав в ближайший бар, ресторан или магазин. Но хозяева этих заведений не пускали людей. В это время в магазинах, в баре, в ресторане находились клиенты. Они продолжали спокойно праздник, невзирая на то, что вот на улице происходит нечто страшное. Ну, вот хозяева не хотели, очевидно, нарушать покой своих клиентов и не пускали людей с улицы. И это только увеличило жертвы. Притом на соседних улицах празднование продолжалось. Там люди сначала не знали, что происходит именно на ИТХП. Но потом, когда уже увидели полицию, скорую, тоже не остановились и продолжали празднование. Дальше произошло следующее. Когда уже стало понятно, что произошла трагедия, кто-то стал помогать. Скорую, сотрудникам скорой помощи оказывать помощь, доставать жертвы, спасать людей. А большинство, имеется этому свидетельство, стали фотографироваться на фоне трагедии, то есть проявляя вот такой вот цинизм. И вот как могла произойти трагедия? Ну, большинство склоняется, что это вот была такая вот случайность. Но здесь, дорогие братья и сестры, вот это трагедия имеет под собой духовные причины, о которых мне бы хотелось сказать, при этом ни в коем случае не собираюсь никого осуждать. Просто вот проанализировать, что же произошло и как связано вот, вот сам духовный смысл, духовное и отрицательное выполнение праздника с теми видимыми действиями, которые произошли. Ну, Во-первых, почему вообще получилась давка, как получилось, что люди ринулись в одно место. Все ринулись, да, молодые люди ринулись для того, чтобы встретиться с любимым певцом, с кумиром. То есть налицо нарушение заповеди «не сотвори себе кумира». Да? То есть настолько было сильное желание встретиться с любимым певцом, что было все равно, что кто-то падает, и что вообще вот эта ситуация сама по себе опасна, когда все вдруг... Ринулись в одно и то же место. Далее, некоторые очевидцы после говорили о том, что когда началась давка и стали люди падать, не придали этому значения, решили, что это какое-то представление. То есть так спланировано, так задумано. И, то есть опасность не почувствовали сразу. То есть, откуда вот такие вот мысли возникли о том, что ничего, собственно, страшного не происходит, а происходит вот так, представление. Это лукавые мысли на самом деле, внушенные бесами. И люди не смогли просто правильно оценить обстановку. Далее. Почему хозяева баров, ресторанов, магазинов, увидев уже что на улице давка, что надо спасать людей, хоть кого-то спасти, закрыли свои магазины. Возник вот опять же страх, страх потерять деньги, доход, а вдруг клиентам не понравится это, и уже и потом впоследствии их заведения не захотят посещать. То есть на лицо, опять же, любовь к деньгам, любовь к выгоде оказалась намного сильнее, скажем так, любви и милосердия к ближнему. Вот как получилось. Вот. И в результате этого вот жертв стало намного больше. Дальше, а поведение, как можно объяснить поведение отдыхающих, которые на фоне трагедии продолжали отдыхать. И верх цинизма фотографироваться уже с жертвами и со скорой помощью. Да? То есть люди хотели бы, чтобы это ни стало, продолжить праздник, проявляя... И самый настоящий эгоизм. Да? То есть, не важно, что вокруг гибнут люди, нужна помощь, а мы все равно будем продолжать. Это наш праздник, мы хотим веселиться. То есть, вот такое поведение людей, это вызвано следованием их различных страстей, то есть, потакание своему собственному греху. А откуда же берется грех? Ну, грех от лукавого. И известно также, что... Очень многие, прибывшие на праздник, на самом деле вовсе и не собирались как-то общаться с нечистой силой. Для них переодевание в ведьм, в чертей, в скелетов, это была всего лишь игра. Да, и праздник завораживал какой-то внешней стороной. А получилось, что они сами вот оказались участниками и жертвами вот этой трагедии. То есть еще и еще раз этой история подтверждает, что шутить с нечистой силой, заигрывать как-то с ней, вступать в какой-либо контакт, очень опасно. Опасно и душевредно. И здесь нельзя стать на такой срединный путь. Вот Я не с дьяволом, с бесом, мне это не нужно, но я все равно поиспользую атрибутику, потому что это интересно. Мы читаем Евангелие о том, что нельзя служить господа. Об этом Господь предупреждает. Либо мы с Богом, либо мы на стороне добра, либо мы на стороне зла. В Евангелии а, о том мы говорим: Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы. То есть нет никакого среднего пути. Либо с Богом, либо с нечистой силой. И поэтому недопустимо никакое соприкосновение с нечистой силой даже в шутку. Поэтому даже те, которые не придавали какого-то духовного значения этому празднику, вот, оказавшись в такой ситуации, повредили своей души. И теперь остается открытым вопрос, а вот куда попадут погибшие да, вот, в этой давке? Да, вот, куда попадет их душа? Ну, вот, надо... Можно предположить, что далеко не к Богу, раз они участвовали вот в таком вот празднике. Поэтому эта история еще и еще напоминание нам да, реальное доказательство того, что все имеет свои духовные причины и не надо соприкасаться со злом. Хотя в комментариях я лично читала, что... Ничего общего да, со злом это нет. Это просто случайность, потому что, как приводится аргумент, что вот на праздник крещения Господня, когда купаются люди в проруби, тоже происходит много трагедий. То есть вот такой вот контраргумент контр -аргумент нам, православным, говорят неверующие люди. Ну, давайте-ка разберемся. Что значит... Купание в проруби. Купание в проруби да, – это довольно-таки распространенная традиция, да, которая у нас известна да, в ночь с 18 до 19 января, когда православные верующие отмечают праздник крещения Господня. Эта традиция идет из... Евангельской истории, да, вот мы знаем, что Господь Иисус Христос, прежде чем выйти на проповедь, крестился в водах реки Иордан. Но давайте здесь разберемся, дорогие братья и сестры, что купание в проруби это вот действительно традиция и при том народная традиция, которая не является обязательной частью богослужений. Православные верующие, как отмечают праздник крещения Господня, идут в храм где исповедуются и причищаются, И очищение от грехов они получают только в таинстве исповеди. Поэтому если тот, кто идет, окунается в прорубь, думая, что этим самым он в эту ночь очистит свои грехи, бросившись в прорубь, и что вода святая ничего не будет да, без рассуждения, вот это глубокое заблуждение, это суеверие. Как раз вот с... Богослужебная практика никак не связанная. То есть, опять же, неправильное понимание того, как нужно проводить церковный праздник. Имеет вот такие последствия. И потом, никто не отменял рассуждения. Даже в святую ночь, даже когда вода становится святой, есть определенные физические законы. И погрузиться в прорубь, если кто желает, должен только тот человек, который может по своим физическим возможностям. То есть делать это нужно очень осторожно. И, в общем-то, и не нужно думать, придавать этому купанию в проруби какой-то вот э, смысл, ну, как, вот, как некоторые думают, окунусь, еще раз повторю, да, и очищусь от грехов. Нет. Очищение грехов у нас происходит только в таинстве исповеди, да, в таинстве покаяния. И силу борьбы с грехом мы получаем в таинстве Евхаристии, в таинстве Причащения. Поэтому вот это исполнение традиции, это еще раз говорю, традиция. И следовать ей могут только те, у кого хорошее здоровье. И в этот день требовать от Бога какого-то сверхчуда, о том, что вот я брошусь не неумного в прорубь, а... и пусть со мной ничего не случится, пусть я не заболею, это значит искушать Господа. Да, в нашей жизни происходят чудеса, когда физические законы вот, нарушаются. То есть по всем параметрам, да, по всем предсказаниям врачам, вот должен человек умереть, например, да? а он вдруг по молитве родных, близких, по своей молитве, при покаянии грехов вдруг неожиданно выздоравливает. Но такие чудеса бывают, есть и будут происходить. Но цель этих чудес, да, Господь дает нам такую вот, цель, очищение от грехов, покаяние, польза души. И требовать от Бога чуда, вот, просто вот сотворить чудо, да, это ну, и неправильно. Поэтому вот эти вот несчастья, которые происходят на крещении, это не вследствие того, что праздник плохой или что тут духовные причины не действуют. Как раз духовные причины здесь и, и есть. Это неправильное, искаженное понимание этой самой традиции. И искушение Господа, требование от Бога чуда. То есть вот опять вот нарушение. То есть вот несчастье на крещение как раз это результаты неверного понимания своего отношения к традиции. Поэтому этот аргумент тоже вот не выдерживает никакой критики. А причины вот произошедшей такой трагедии и таких подобных трагедий духовные. И они связаны с реальными несчастными случаями. Поэтому очень хотелось бы, чтобы... Это люди поняли. Как же вот, научить молодое поколение вот, о том, что вот эти всякие игрушки во зло они опасны? И вообще, почему так происходит? Ну, вот давайте, братья и сестры, вспомним сказки, да, игрушки, на которых мы с вами воспитывались. Те, кто постарше, воспитывался, в общем-то, в принципе, на русских народных сказках, где были свои Отрицательные персонажи и положительные. Ну, например, все знают, что существо с хвостом, с рогами, копытами – это черт. Да, это страшный персонаж, который не может быть положительным никак. Или образ Бабы Егей кощей Бессмертного. Да, то есть Во всех сказках это строго отрицательные персонажи, которые и внешне, собственно говоря, не симпатичны. И наоборот, Иван Царевич, Василиса Прекрасная – то есть герои сказок, наделенные добрыми, качествами, смелостью, добро... доблестью, добротой, милосердием. Они и внешне красивы, и они положительные персонажи. Также мы знаем и животных. Да? Лиса хитрая, например, медведь дупой. То есть в сказках четкая градация хорошего и плохого. И мы на этом, в общем-то, воспитаны. И ни у кого у нас, из нас в голове не было такого, чтобы подумать о том, что черт может быть хорошим. Как же воспитывают сейчас наши дети? Наши дети воспитываются на таких персонажах, у которых как бы соединено добро и зло. То есть добро и зло сейчас едино. Ну, возьмем персонаж, допустим, вот известный мультфильм Шрек. Итак, кто такой Шрек? Это такой страшный зеленый тролль. По своему внешнему виду этот персонаж никак не может быть добрым, потому что он очень страшный внешне. Но мы, как мы все помним этот мультфильм, Шрек оказывается очень добродушным существом. Или, например, вот фаун из «Хроников Нарнии». Да, вот «Хроники Нарнии» считается полезным произведением, оно благословляется на чтение да, священниками. Но там есть такой персонаж, он взят из древнеримской мифологии, как Фавн. Это человекообразное существо с рогами, хвостом и копытами. Вот в, нашем, в нашей ассоциации, с вами, братья и сестры, да, воспитанных русских сказках, да, какая ассоциация? Кто это? Чего это? Да? А вот Фавн, который встречает главную героиню у входа в иной мир, да, оказывается очень добрым милым и беззащитным таким существом, да? то есть получается, что опять же несоответствие внешнего и внутреннего, или, например, вот этот персонаж из компьютерной игры как Хаги-Ваги, который сейчас очень популярный, это такое плюшевое существо, плюшевое, с треугольной головой, страшными глазами, акульей-улыбкой синего цвета, с желтыми руками и ногами. Ну, вообще внешний вид очень отталкивающий. Но дети его очень любят. Почему? Потому что он плюшевый, мягкий, и у этой игрушки есть способность обниматься. А вот это вот объятие, оно ассоциируется с любовью, с нежностью. Я уже не говорю о таких персонажах, как милые монстрики и симпатичные куклы-веднички. То есть получается, что у ребенка нет четких представлений о добре и зле. То есть ведьмочки, монстрики, бесенята, уродливые существа с копытцами могут быть добрыми и невинными. То есть вот стирается понятие добра и зла. И детям они, в общем эти игрушки привлекательны. И родители порой с, удовольствие, с удовольствием или без удовольствия покупают детям, потому что эти игрушки из игр компьютерных, из современных мультиков очень модные. И никто не видит огромной духовной опасности, вот эти, размытости такой границы добра и зла. Ну, вот родители говорят, а что мы будем делать, что мы можем делать, когда вот у всех есть, а у моего ребенка не будет. Ну, Некоторые даже затрудняются дать ответ на вопрос, ну вот что делать. Ну, как педагог, как практика, как православный педагог могу лишь только дать здесь вот один совет. Это приучать детей к чтению очень хороших, добрых сказок. С детства приобщать к вере в Бога. И, учить вот, и воспитывать общечеловеческие ценности, показывая при этом свой добрый пример. Потому что зачастую наблюдается такая, вот, на мой взгляд, парадоксальная картина. Родители не боятся купить своему ребенку хаги-баги или показывать им про Шрека, но в то же время боятся привести в воскресную школу или в соответствующую группу, где учат законам, закону Божию, учат духовному деланию детей. Вот чего-то начинают бояться. Чего бояться, ну, вот непонятно. Ну, наверное, все-таки бояться какой-то ответственности, может быть. Потому что э, если э, кто-то начинает учить закон Божий даже с малых лет, понимает, что если ты знаешь, что такое хорошо, что такое плохо, то здесь уже вести себя безответственно не придется. И за все в конечном итоге придется отвечать. И Это чувствуют все. Ну, вот возникает какой-то страх, страх потрудиться над собой. И легче жить вот в такой иллюзии, что воспитываться детей на этих хаги-ваги, а уж ничего не будет. Да? Научить просто общечеловеческим ценностям, не подводя духовную основу детям, ну и, и ладно. О том, ответственность еще какая-то, говорить о Боге, о дьяволе, ну, зачем это нужно. Это очень большая ошибка. Особенно больно, когда дети сами стремятся к Богу, а родители, в общем-то, не готовы к этому. Вот только имея правильное представление, дорогие братья и сестры, одобри правдивые, воспитание детей в православной вере, убегание от этих разных праздников, нас как-то спасет вот от таких трагедий. И главное дело спасет наши души. Наша программа выражает глубокие соболезнования, соболезнования тем, кто потерял в этой трагедии близких, как и россиянам, так и всем тем, кто вот пострадал. Дай Бог вам мира в душе, утешения, и давайте будем все-таки стремиться выбирать доброе, чтобы таких трагедий больше не повторялось. Храни вас всех Господь, дай Бог вам мира в душе, благодати Божией, и давайте следовать евангельским заповедям.